У нас опять зима. Всем привет! Сегодня 31 марта. Снег. Удивительное дело. Да. Хотелось бы, чтобы все стало свежо, чисто, как этот белый снег. И, конечно, хотелось бы, чтобы скорее закончилась война. Да. Города. 90% городов Украины разрушены почти полностью. Разрушена инфраструктура городов. Миллионы жителей Украины вынуждены были покинуть свою родину. Убиты сотни детей. Остались в украинской земле русские, российские мальчики. Погибло порядка 17 тысяч. Прочитал только что сообщение. На телеграм-канале есть списки обороны Украины. С их именами, фамилиями и возможности родителей, куда обращаться, где найти их, в каких районах. Да, странно, какой-то кошмарный сон, бесконечный и длинный, особенно для тех людей, которые вынуждены были покинуть свои дома, и куда пришли так называемые освободители, освободители, которые пришли без приглашения. Да и в основном-то швыряли ракеты с российской территории. Кому-то очень хотелось стать самым важным, самым главным. И он не пощадил своего населения. Люди, российские люди, задумайтесь, куда вас привел ваш. Светлоликей, господин, забиты, заблокированы все сайты, даже интернациональный Facebook. Ну кое-что иногда пробивается на страничках дневников. Есть такой сайт Леру, но и там появились такие представители, которые тоже Хотят провести красные линии и разделить на хороших и нехороших людей, авторов своих дневников. Да. Ну что, поделаешь? Придет время, придет свет, придет.. Боли, Хотя многих она уже наверняка настигла. Я желаю всем просветления, доброй надежды и прекращения войны. Матери, прячьте своих детей, не отправляйте их в мясорубку. Это бессмысленная смерть, это бессмысленная война. Добро вам всем.